Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра сан продолжает свою программу и сегодня понедельник 12 декабря как всегда, как всегда в это время по понедельникам, то есть 11 часов утра в городе Чикаго на западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско только 9 утра ну и 20 часов 8 часов вечера по московскому времени и мы начинаем программу, которая называется «Путь йоги». Автор и ведущая Анастасия Хрущинская, которая сейчас представит свою гостью. Настя, тебе слово, пожалуйста. А, доброе утро, доброе утро, Миш, спасибо огромное. Очень рада опять быть в эфире с моим проектом «Путь йоги». И а, хочу представить с огромной радостью свою гостью. Она потрясающая. Я, сейчас, я, имею, я имею счастье ее видеть сейчас. Она классная, суперская. зовут ее Саша Синичева. Саша, привет! Привет, Настя, и привет всем. Добрый да. вечер, добрый день. Добрый день, добрый вечер. Да, у нас со всего мира люди нас слушают, поэтому мы такие, в общем, всех охватываем. Да? И Это я буквально пару, пару слов скажу про Сашу, и потом объявлю тему нашей программы. Саша йога-тичер и мотиватор здорового отношения к себе и к своей практике. А, Саша очень скромно про себя написала, когда я попросила рассказать пару слов. На самом деле она бизнесмен, она очень известный человек в Украине, она сама родом из Одессы, а сейчас она у нас в Сан-Франциско. И она совершенно не случайно в Сан-Франциско, потому что она переехала несколько месяцев назад в Сан-Франциско для того, чтобы обучиться стилю йога-флоу, который как раз зародился у нас здесь в Калифорнии, в Сан-Франциско. И вчера у Саши был экзамен, и я так понимаю, что она получила сертификацию, и это очень круто. Круто, мы ее сейчас поздравим, ура! Спасибо <связываем> большое, вам действительно важно для меня. Да. <связываем> вот, и а, поговорим мы сегодня, вообще тема такая, по-моему, монументальная, осознанность и продуктивность, йога на коврике и за его пределами. Я надеюсь, я правильно ее озвучила, как мы с тобой договаривались. Вот, Именно, ну, это то, что я как раз культивирую, поэтому с удовольствием расскажу об этом. Вот, супер. Ну, естественно, поскольку у меня передача наша называется «Путь йоги», я всегда спрашиваю, а как вот личный путь йоги начался твой? Это самый такой первый вопрос. Ну, это очевидный вопрос, и я скажу так, мой путь начался, как и большинство людей, которые занимаются подолгу, это через травму. Травма является нашим самым большим учителем, к ней именно так нужно относиться, потому что она позволяет нам изменить свою жизнь, если это необходимо, если ты достаточно сильный для того, чтобы пройти через это и сделать это. И позволяет внимательно относиться к своему телу. То есть если у нас есть какие-то травмы или они случаются, стоит относиться к этому именно так. Со мной случилась одна неприятная приятность в виде того, что я упала зимой в гололед и повредила колено, я упала коленом на штырь, и у меня как бы диагнозы были не очень приятные, естественно, только операция, как всегда говорят врачи, и это были замены, перестановки разных связок, то есть это не очень приятная история, но... Мне попался спортивный врач, который посоветовал мне хорошую реабилитацию, то есть что можно это все потянуть, понять, как это все работает, он мне очень хорошо объяснил, я как сейчас помню, я пришла, у него висела картинка, там колено прям вот дотошно, таких разноцветных картинках, расписанные. Вот это очень одна, наверное, самая такая сложная часть нашего тела, потому что она вращается во все стороны. То есть у нас есть шея и колени, это, это две, эм, то есть три части тела, да, которые вращаются абсолютно во все стороны. Даже колено гораздо сложнее, я бы сказала. Поэтому он посвятил реабилитацию. Я попала на класс йоги в первый раз, это была Шивананда йога, эм, Достаточно монотонный, медленный вид йоги, когда эм, это подходит очень хорошо для как реабилитации, да? Да, как в терапевтических mm -hmm. целях. Да. И мне было э, с моим темпераментом, мне, конечно, очень сложно было это выдержать, мне было психологически тяжело от того, что травма меня э, заставила э, обрекла на то, что я не могу двигаться самостоятельно. Это психологически очень сложно и очень важно понять что это тоже такая школа, то есть это нужно остановиться немножко и понять, что происходит. Я ходила где-то месяца два на йогу, и те прогнозы, которые мне предлагали, да, что я буду ходить с костылями где-то там год и буду восстанавливаться, я через год уже, в принципе, полностью нормально ходила и даже бегала. Я начала бегать после этой травмы. После того, как я начала заниматься йогой, я еще решила еще и понять, насколько, насколько хорошо я восстановилась, и попробовать побегать. Так я начала, кстати, тоже бегать. Поэтому однажды, после длительных походов на Шивананда-йогу, я случайно ошиблась временем и попала на хатха-йогу. Я поняла, что йога бывает разной. Она бывает не просто скучной и монотонной, она бывает очень интенсивной и она бывает гораздо интенсивнее, чем мы можем себе представить, и гораздо увлекательнее, интереснее, чем мы можем себе представить. И тогда я начала изучать все ее грани, и до сих пор, я даже сейчас, вот уже приехав осознанно и выбрав для себя стиль йога-флоу, я продолжаю следовать все стили. То есть я параллельно, даже находясь здесь, мне интересно раз в некоторое время пойти и на Айенгар-класс, и пойти на любой другой класс, который отличается от йога-флоу. Для чего? Для того, чтобы просто... Э, ну, я, во-первых, живой человек, у меня есть интерес, мне интересно исследовать, исследовать себя, свое тело, свои возможности, свое отношение к практике, э, а также интересно просто с точки зрения расширения своего кругозора. Поэтому да, через травму и так приходят э, большинство людей, на самом деле есть несколько путей, но это один из э, наиболее частых входов практику, то есть через травму. А расскажи пару, пару слов про йога-флоу, потому что, в общем, направление такое достаточно молодое, да, но все-таки, э, ну, это хорошо, что йога так развивается, я, я, мне очень нравится это, потому что не, все, ну, не всем действительно подходят какие-то медленные практики, да, хотя, конечно, задача йоги в целом – это подготовка своего тела к медитации, в принципе, неважно, какой то динамической практикой занимаешься или какой-то медленной практикой, или вообще только Пранаямой, да, это же тоже йога. Но, тем не менее, вот интересно про йога-флоу, потому что я, я знают ли наши слушатели? Ну, в общем, давай пару слов. С удовольствием. Я как раз хотела бы рассказывать об этом людям, поэтому ага. с удовольствием расскажу в эфире. Начинай я с хочу... нас. Да, с удовольствием. Я... Вы буквально первые, потому что я вчера выпустилась, действительно получила сертификат. Для меня это очень важно, именно йога-флоу. Я расскажу, как я выбирала эту студию. Наверное, ну, мне посчастливилось много попутешествовать. Мы с мужем были в очень многих странах. И я, у меня есть традиция в каждом городе, где я бываю, ходить в какой-то йога-клуб, изучать какое-то новое направление или просто после самолета элементарно почувствовать свое тело. Да, то есть ты прилетел куда-то, я сразу ищу, где ближайшая йога-студия. Поэтому я стилей студии перепробовала достаточно много. Вся прелесть йоги в том, что не нужно знать язык страны, не обязательно, я бы сказала, потому что, первое, вы можете э, изучить санскрит, то есть это около 40 базовых пост, которые, всего лишь 40 названий вы изучаете, и вы можете заниматься йогой везде. Я занималась йогой в Испании, в Германии, естественно, этих языков я не знаю, ну не естественно, но, к сожалению, этих языков я не знаю, и э, когда говорят «адхамуха шванасана» и все становятся собаками, когда вниз, то как бы все понятно всем, что делать. Вот. И поэтому я выбрала эту студию не зря. Я приехала, попала в, в Сан-Франциско год назад и приехала на полумарафон сюда пробежать. И эм, я э, нашла студию, это правда было по рекомендации, но она как факт оказалась самой ближайшее ко мне, что было приятно. И вот когда я закончила этот класс, я поняла, что вот оно то, что я давно искала, и это то, как я практикую дома и как бы мне хотелось это дальше давать людям. Йога-флоу – это динамичная практика. Она зародилась в Сан-Франциско под названием урбан йога Flow. Потом название «Урбан» убрали в силу каких-то лицензии, в силу каких-то юридических моментов. Наверное, силу магазина Urban Outfitters. Кстати, это мой любимый магазин, но я не думаю, что это с этим имеет какое-то обще... общее отношение, потому что я знаю, что есть такая студия в Питере, и она прекрасна. Я в ней внутри не была, но я знаю тичеров, которые там преподают. Прекрасная студия Urban Yoga Flow, поэтому если нас кто-то слушает из Питера, обязательно сходите. Это Urban Yoga называется студия. В чем заключается особенность этого стиля? Наверное, первое самое очевидное – это подогретая комната. Это не ход йога, не путайте, потому что ход и бикрам – это, это достаточно горячие залы. То есть это выше температуры тела. Больше однозначно. 40 градусов, 40 да. градусов, по-моему, там, да? Да, то есть <с однозначно <с выше температуры тела. Да, там 40 и больше, в зависимости от студии, там плюс-минус несколько градусов есть. Йога-флоу – это температура тела. Это heated называется студия, то есть подогрета. Чтобы вы ощущали себя, как в Индии, но не слишком вам было жарко, вот так я бы сказала. И это позволяет вам просто расслабить немножко мышцы, это, наверное, одна, одна, только один из показателей. Основная цель – это чтобы вы себя психологически почувствовали там, как, говорят, как в своей тарелке. Да? А когда мы себя чувствуем как в своей тарелке? Когда мы в, в, в, в среде, похожей на нас. Да? То есть если мы попадаем в комнату, где температура нашего тела, мы априори психологически себя там чувствуем хорошо. И эм, нам легко вливаться в разные позы и ощущать свое тело в них, когда нас не отвлекают погодные условия, ни холодно, ни жарко, нет никаких отвлекающих моментов. Поэтому, первое, эта студия разогрета, подогрета. А, и эм, второе... Для сан это... супер актуально. Да, правда. Главное, выходить очень осторожно и одеваться, когда выходишь с подогретой студии, потому что, как правило... Многие студенты, они пренебрегают этим правилам и выходят сразу на ветер и так далее. Ну, то есть нужно относиться с вниманием как бы, к себе, да. И <coughs> второй, наверное, момент – это кульминация. То есть в каждом классе есть кульминация, так же, как и, это называется, пик, да? то есть пик. Эм, нашему телу это тоже хорошо знакомо, и эмоциям тоже. То есть у всего есть тенденция к такой прелюдии, потом у нас есть э, такой разогрев, да? потом у нас есть такой трамплин, скажем так, да, когда мы нарабатываем энергию в процессе практики. И у нас есть какая-то пиковая поза, э, потому что занятие может отличаться друг от друга, но динамика всегда одинаковая. То есть э, э, после пика у нас, естественно, идет спад по логике, да? и мы завершаем спокойным состоянием. Естественно, это самое главное правило, как и, наверное, везде. В каждой практике мы заканчиваем нашу практику шавасаны. И вне зависимости от того, как интенсивно мы работаем, да, мы всегда заканчиваем шавасаны. Здесь прелесть всей шавасаны в том, что это как раз после спада самое такое завершение. И вы, ну, как Можете почувствовать всю прелесть, все цветы, все плоды вашей практики, что вас они полностью, то есть эм, во всех смыслах, да, то есть и телом, и душой, психологически, и эмоционально. И это мне действительно очень понравилось. Это меня эм, задело за живое, когда я попала в Сан-Франциско на этот класс, И эм, пик не всегда одинаковый. Вы, выбирает, как правило, свою тактику, свои любимые асаны, или, возможно, даже это может быть асана плюс психологический контекст. То есть во время всей практики мы разговариваем со студентами о том, какие они трудности, это ну, challenges, сложно перевести на русский, да, то есть это mm -hmm. с теми интересными трудностями, с которыми они сталкиваются во время практики, и всегда во время занятия у нас идет некая психологическая еще линия параллельно с практикой. То есть мы работаем телом и проживаем этот опыт у себя в душе, в голове, для того, чтобы полностью быть погруженным в практику. Это мне понравилось, наверное, больше всего. И третье, конечно же, это атмосфера этой студии. Мы всегда ходим на йогу на людей и с людьми. Мне нравится в йоге то, что мы находимся всегда в себе, правда, то есть мы ограничиваем себя грани... рамками коврика. Это очень приятно, то есть многие люди ходят на йогу для того, чтобы просто быть наедине с собой, правда? То есть мы стараемся не выходить за коврик никогда, и никто не входит в наше личное пространство. Мы это знаем, поэтому мы чувствуем себя в безопасности. Здесь всегда до йоги и после йоги, и сами тичеры очень хорошо подобраны. Руководитель студии — это... Человек, который очень долго был в джива-мукте йоге, есть такой стиль, он нью-йоркский считается, потому что там основная студия находится в Headquarters в Нью-Йорке. И Шеннон Ганон и Дэвид Лайф основали ее около 10 лет назад, я думаю, может, даже больше. И Кейтлин Холм, которая основала Йога в Сан-Франциско, это... Один из самых первых последователей дживамукти йоги. И дживамукти йога стиль очень сильно прослеживается в практике йога-флоу. Но йога-флоу вот имеет, наверное, две такие самые отличительные черты. Это подогретую комнату и это э, пиковая поза, либо кульминация. Также мне очень нравится то, что используется современная музыка в йоге. Ну, так же, как и в дживамукти, так же и здесь. Делаются плейлисты, вы можете на Spotify найти йога Flow, там есть доступные бесплатные плейлисты, под которые вы можете попробовать позаниматься самостоятельно, и я тоже сейчас буду составлять это часть тоже моей работы, часть моей практики составлять эти плейлисты. Я скажу честно, что за последние три месяца было столько много учебы, информации, что просто у меня не было возможности их составлять. Я, мозга. Да, Я обещаю, Вот я даже сейчас пообещав слушателям, смогу это сделать уже однозначно, то есть намеренно и осознанно. Поэтому я обещаю выложить на Spotify под своим именем Саша Синичева, Александра Синичева, можно будет найти плейлисты. С удовольствием поделюсь. Очень круто, вообще очень интересно, на самом деле, вот ты рассказывала сейчас, у меня прям ощущение было, что это, а, действительно, мы живем сейчас в современном мире, и все меняется, и, конечно, мы, наша действительность, она приспосабливается под течение жизни, и вот то, то о чем ты рассказывала, как-то очень гармонично, особенно для людей, которые живут в городе, действительно, такой интенсивной городской жизнью, это вот именно то, что надо, это, конечно, мы тут деревенские жители, у нас тут все спокойно, можно спокойно шивананта йогой заниматься, Хотя я тоже очень динамичный человек, и мне тоже такие практики очень близки. И а, все-таки вот осознанность и продуктивность, да, вот казалось бы, какая связь. С йогой, да, вот, ну, мне вот очевидно, конечно, но все равно давай разобьем тему, потому что э, на самом деле это очень интересный подход, потому что если мы э, обратимся к классическому источнику йога Сутры Патанджали, то там, собственно, всего одна асана описана, да, все эти сутры читаешь, и все, там одна поза, вот, и все остальное это вообще не про йогу, как бы, да, хотя называется йога Сутры Патанджали, поэтому здесь э, э, Какая же связь вот именно между осознанностью и продуктивностью и йогой? Что нас, почему йога нас к этому приводит? Потому что я думаю, что каждый современный человек, вообще, если мы хотим быть успешными, да, если мы хотим даже не успешными, наверное, это неправильное слово, мы хотим быть реализованными, мы хотим следовать желаниям души, да, то нам необходимо быть осознанными и продуктивными. И вот она йога. И что я, нам хочу, там... я хочу оправдать тебя, что ты сказал, успешный. Это успешный не перед социумом, а успешный перед самим собой. Так можно назвать, правда? Абсолютно и, точно, да. Да, и если все хотят быть успешными, прежде всего, для себя, и это нормально, здесь не нужно было стесняться или стыдиться. Я считаю, что к этому нужно стремиться, потому что э, стремление к, к личному успеху — это и есть жизнь. Вот, Поэтому... Э, я начала говорить о том, что Urban Yoga Flow была названа не случайно. Да? То есть Urban это значит городской, и э, именно такая йога подходит больше всего для городских жителей, которые привыкли находиться в темпе в определенном. Да? То есть город же обязывает нас находиться и жить в этом темпе. И э, я не вижу смысла этому противиться, я вижу смысл получать только от этого бонусы. Да? То есть извлекать из этого пользу для себя. Я думаю, что динамичный и статичный вид практики нужен каждому. И если даже вы считаете, что вам подходит динамичный стиль, значит, попробуйте статичный, значит, вам этого, скорее всего, не хватает. Если вы любите статичный вид йоги, обязательно попробуйте динамичную практику. Попробуйте это, значит, не один раз, а попробуйте действительно понять, почему остальные люди этим занимаются. И, наверное, одной, один из показателей успехов – это пробовать всегда развиваться в новых направлениях. То, что у вас не получается, то, что у вас… с чем у вас сложности существуют. И когда вы преодолеваете этот барьер, это, как правило, просто психологический барьер, то вы э, как раз и становитесь более успешным, прежде всего, для себя, правда? Вы говорите «О, я это сделал», это... Это классно, я молодец. И вот это и есть успех прежде всего для себя. Он связан напрямую с продуктивностью, потому что если мы чувствуем себя хорошо, если мы чувствуем себя успешными и что у нас все получается, нам хочется что-то делать еще. Правда? Есть такое ощущение у меня, что это не только у меня такое, да, что у всех такое есть. Как правило, Абсолютно мои, наблюдения... Да, мои наблюдения, работа с людьми показывают то, что... Все хотят быть успешными, все хотят быть продуктивными, и все осознают, что жизнь короткая, хочется сделать как можно больше. Это эм, вот, есть... как раз уже определенный уровень осознанности на самом деле, потому что не все, к сожалению, э, осознают это, потому что это как раз, вот, как раз, когда мы приходим к тому осознанности, что жизнь короткая, и надо что-то сделать, вот это вот мы уже к чему-то пришли, это определенный uh -huh. этап. Да, как правило, это знают все, но э, использовать это на практике сложно. Это, я не говорю, что это очень просто, что все давайте заниматься йогой, и вообще, чего вы на диване сидите. Я прекрасно понимаю, что это очень сложно. И сделать первые шаги, как правило, сложнее всего. Именно поэтому я говорю, что по моим наблюдениям, студенты э, понимают связь своей, со своей продуктивностью, своей успешностью уже в процессе дела, да, в процессе практики. Вот эти первые шаги, наверное, моя самая большая задача – это помочь человеку сделать эти первые шаги. И поэтому я называю себя мотиватор, таким громким словом, потому что мне кажется, что это тот момент, когда учителя, тичеры и окружение должно наиболее благоприятно способствовать на человека, именно когда он делает эти первые шаги. Когда он их сделал, и он уже почувствовал эту взаимосвязь между успешностью и продуктивностью, то ему гораздо проще дальше самому это делать, а уже на определенном этапе вдохновлять других это делать. Поэтому, как, по моим понятиям, йога-тичер должен уделять как можно больше внимания новичкам и как можно больше понимать, почему они пришли, что заставит их прийти второй раз или третий и остаться. Это очень важно, и почувств... дать человеку возможность почувствовать этот успех, почувствовать успешность свою с дальнейшей своей продуктивностью. Продуктивность у каждого разная. Я не говорю о том, что только все городские жители и работники офиса должны делать йогу, но, конечно, они должны ее делать прежде всего. Такая же сложная работа, например, если вы мама, и вы просто сидите дома и не ходите на работу, это тоже, это тоже работа. Поэтому э, я не буду сейчас категоризировать и говорить, что я вот занимаюсь только с теми, кто, у кого там, э, ритм жизни сильно быстрый, и что, кто работает, например, за столом весь день или за компьютером. Конечно, это очевидно, это понятно, что наше положение тела, да, мы все представляем, да, когда мы весь день сидим за компьютером. Но молодые мамы, э, люди в возрасте, э, абсолютно все, я думаю, сталкиваются с такими же, на самом деле, проблемами, с такими же, э, как бы, с такой ситуацией, когда жизнь нас обязывает находиться в энном положении. Вот. И для того, чтобы восстановить вот эту связь между собой, своим телом, своим мозгом, своими ощущениями. Это все делается на всеми да, известными практиками. Это йога, это медитация, это даже хотя бы прогулки базовые вот, на свежем воздухе. Да? То есть это соединение с природой, соединение с собой. Эм, когда Вспомните ощущения, когда вы выходите после йоги. Оно всем знакомо. Да? Многие описывают это, как будто бы я лечу на крыльях. Или вспомните ощущение, когда вы пришли со свежей морозной прогулки обратно в теплый дом. Если в этот самый момент вы словите это ощущение, это лучше всего сделать, прикрыв глаза. Просто дать себе секунду времени, чтобы словить, и не характеризовывать его каким-то словом, просто почувствовать «вот оно». Его даже сложно описать. Я сейчас предлагаю вам эти визуализации, для того, чтобы вы могли самостоятельно дать этому оценку, этому ощущению. Для каждого оно просто будет по-разному, мы все очень разные люди, но просто представьте себе вот это ощущение, когда после новогодняя суета уже прошла, и вот вы вышли на прогулку, бесцельно просто погулять, подышать воздухом, и вы возвращаетесь домой, вы нах походили хорошо даже возможно устали и вот это вот ощущение которое присутствует у тела у души у эм, просто общее состояние эм, мне кажется что оно похоже на ощущение удовлетворенности эффективности продуктивности и э, довольства собой и тем что происходит сейчас да? то что с вами где вы находитесь что с вами происходит так вот эм, это ощущение вроде бы нам знакомо, но очень сложно на него выйти каждый день. Ты счастье описала, на самом деле. Вот это то состояние счастья, которое мы должны поймать, да, и вот научиться его удерживать, научиться к нему возвращаться. Да, очень сложно его поймать за хвост, и потому что оно такое очень неоднозначно, оно не находится, оно как бы находится все время с нами, но как бы надо, надо уметь его поймать за хвост, потому что оно достаточно увилистое, и очень много есть разных факторов, которые мешают нам все время держать его при себе. И это жизнь, это нормально. Эм, обязательно нужно, я, я считаю, что самое первое, это нужно дать себе отчет в том, что оно все-таки есть, в том, что оно находится рядом с нами, что эм, то... То, ту ситуацию, которую я описала, да, банально прогулка или занятие йогой или любое другое событие, которое вызывает у вас, э, давайте уже опишем все-таки это как слово счастье, э, его нужно просто уметь чувствовать. То есть э, это, давайте называть это словом популярным, осознанность. Если мы умеем его чувствовать, то мы примерно понимаем, как его найти. Мне Это кажется, еще править. нужно добавить здесь, я прошу прощения, я, вот мне, мне такая мысль пришла в голову, что очень важно а, как раз понять, что все, все вот эти действия, для того, чтобы к счастью прийти, нужно потрудиться, Потому что даже для того, чтобы выйти на прогулку, все равно нужно некое усилие над собой предпринять, я уже не говорю про практику, особенно ежедневную практику, потому что это рутина, это работа большая, потому что, как, как говорят в, в нашей известной пословице, пословица без труда и не вытянуть рыбку из пруда, да, то есть труд. Это просто основа. <зачать> Опять же. <зачать> <зачать> Настя, ты просто мой второй пункт буквально вырвала у меня. О, oh гад, да. я прошу да. прощения. Nee, ничего страшного. Потому что именно потому что когда мы понимаем и осознаем, что э, его можно достичь, ну, как бы оно досягаемое, да, то есть нужно второе понять, как его достичь. И нужно осознать, что для того, чтобы это сделать, это нужно сделать. Вот именно с приставкой S, да? то есть законченное действие, то есть это действие. И когда мы понимаем, что да, это есть, что же мне надо этого делать? Это, конечно же, следующий пункт. И я думала, что наиболее досягаемое оно... Это как раз такими практиками. Я не знаю более досягаемых путей, да, то есть, эм, если говорить про счастье, то мы сразу думаем про какие-то, да, что нужно свернуть горы, что нужно пойти, э, не знаю, заработать много денег или э, найти любимого человека или семью и так далее. Это достаточно сложные процессы, которые... Эм, требует нескольких действий, как минимум, не одно. То есть череда действий и ряд действий должен произойти. А если мы сможем уловить вот это тонкое ощущение состояния, да, счастья после прогулки, к примеру, то мы поймем, что это первый шаг, то есть что нужно на, вот в этой череде действий для того, чтобы достичь тех больших целей, которые нас ждут впереди, и которые действительно требуют этих действий, нужно начать с чего-то малого, с первого, да, с шага номер один. Так вот, представив людям практику именно как шаг номер один на пути к чему-то большему, мы можем уже говорить о продуктивности, мы можем говорить о, об успехе личном и социальном, возможно, тоже впоследствии, если это является вашей целью. Но именно все по такой схеме строится. Первое – это осознание того, что он рядом, второе – это микродействие, а уже третье – это череда действий и уже какой-то больший результат. Потому что продуктивность, как мы знаем, это, не, это э, действие, которое повторяется, правда? То есть мы не можем быть продуктивны единожды. Мы можем быть продуктивны на протяжении какого-то периода. Вот так мы характеризуем этот, в принципе, процесс продуктивности. Да? Поэтому делая этот шаг номер один регулярно, мы можем понять, что мы как минимум можем выйти на эту продуктивность, а уже в долгосрочной перспективе получить те самые цели, которые нас интересуют. По-моему, достаточно доступно, правда? Абсолютно доступно, да. Теперь надо научиться, как это все сделать. Да, на самом деле нужно научиться просто делать шаг номер один. И дальше я уже рассказывала, что после шага номер один, если вы попадаете к хорошему тичеру, который знает, может помочь и сделать шаг номер два, потому что я уже объясняла, что, в принципе, когда ты чувствуешь это счастье, то шаг номер два сделать достаточно легко. Ты уже понимаешь, что оно здесь, что оно рядом, что далеко оно не денется, это счастье, и что надо делать шаг два, три и, и дальше. Но шаг номер один все-таки это самое сложное. Поэтому приходите на йога-занятия, сделайте шаг номер один, почувствуйте вот то самое, да, ваше да, я могу это назвать словом «счастье», вы можете назвать это любым другим словом, которое вы сможете охарактеризовать это только самостоятельно. И делая этот шаг несколько раз, да, для того, чтобы действительно это было продуктивным, можно уже дальше говорить о каких-то более высоких целях и интересных результатах, правда, интересных. Я наблюдала очень много историй, это очень приятно, и нет эфира для того, чтобы поделиться всеми этими историями. Это никогда не будет достаточно этого эфира, потому что историй много, и вы наверняка слышали от кого-то, что йога спасала жизнь, что она помогала людям развиваться, что она помогала людям находить других не менее интересных людей и соединять их между собой. То есть это, естественно, это культура, прежде всего, это культура, это, это наука, это культура, это стиль жизни. Но даже если вы не хотите делать это стилем жизни, сделайте шаг номер один. И вы просто самостоятельно сможете понять, что это для вас. Для вас это просто единоразовое действие, для вас это долгосрочная перспектива, или для вас это просто время провождения вечером, да? то есть мне очень нравится к этому тоже относиться легко, то есть, что после этого цепочку действий, которая должна привести это как один из способов отношения к этому. Другой способ отношения к этому, который мне очень нравится, и который тоже культивируется в йоге-флоу, это не просто времяпрепровождение. Вспомните, как мы проводим время. Мы, все мы любим посмотреть интересный фильм, правда? Что в фильме бывает? А, завязка, кульминация, конец. Только это кино происходит с вами. То есть вы приходите на ее коврик и наблюдаете, как интересный фильм. А, и вы можете потратить, например, субботний вечер на, в кинотеатре, но действие будет происходить не с вами. Вы просто будете наблюдать за другими людьми, с которыми происходит все самое интересное. Появившись на занятии в субботу вечером в подогретой комнате, находясь наедине с собой на коврике, вы сможете понять и почувствовать кино, которое происходит с вами. Поэтому, как минимум, относиться к этому можно так, что пойду-ка я, интересно, что же там, что же мне, что там за кино показывают. И ну, оно да. может быть достаточно интересным. У меня вопрос такой возник, вот ты рассказывала сейчас, и прозвучало, что э, вы приходите к йогу-тичеру, да? Насколько важна личность учителя в йоге? Вот э, этот вопрос меня всегда очень интересует, потому что... Э, э, у кого-то идет йога, да, кому-то подходит, кому-то не подходит. Именно можно ли йогой вообще самостоятельно заниматься? Или все-таки нужно искать своего собственного учителя, то есть тот, кто даст тебе вот этот волшебный пендель, да, как сейчас модно говорить, или послужит твоей опорой, поддержкой, да, той стенкой, которая от, за, дальше, за которую ты уже не шагнешь. Да, я эта тема на которую можно спорить, потому что люди любят на эту тему спорить. А у меня на эту тему есть мнение, я с удовольствием поделюсь с ним. И это мнение мне помогло сформировать йога-студию, в которой я сейчас занималась, потому что я знала ответ на этот вопрос, но не, не могла его сформулировать. Я, мне посчастливилось познакомиться с женщиной, которой достаточно много уже лет, я думаю, за 60. Ее можно найти в интернете. Ее зовут ВАХ. W-A-H. W знак. Это имя ее в паспорте точно такое же. Она шутила по этому поводу, показывала нам паспорт. Это человек, который занимается медитацией около 40 лет своей практике, то есть 40 лет подряд она ездит по разным ну она в Америке находится, поэтому она в основном по Америке ездит, и она делает медитативные концерты с музыкой и так далее, и она когда-то произнесла одну фразу, которая мне во время нашего... наших занятий, которая мне очень сильно запала в душу, она назвала йогой Тичеров, э, э, ну на русский переводится это как почтальоны, we are just postmates. Мы всего лишь э, люди, которые доставляют информацию, доставляют то, те знания, которые проходят через нас. То есть мы не можем э, олицетворять собой какие-то знания, как будто бы мы их придумали или как будто бы мы что-то новое изобрели. Э, наверное, йоги уже столько лет, что никто не будет спорить, что э, все, что мы сейчас делаем, это всего лишь попытки это, эти все знания адаптировать. Но то, что это было очень много лет назад придумано людьми, или, возможно, не людьми, есть такие даже теории, то мы можем это просто доставить определенным образом, передать, объяснить, разживать я не знаю, все что угодно. То есть тот стиль, который выбирает йога-учитель, йога-тичер, которым он будет объяснять, это есть стиль йоги, и те слова, которыми он это будет объяснять, это его личные слова, которые он использует, но суть одинаковая, то есть просто вам нужно найти того человека, который вам это объяснит наиболее доступным для вас образом, да. то есть вот бывает, вспомните, там, учителя по математике, да, вот вроде бы как он объяснял что-то, но непонятно, как это решается, вот непонятно. Вы берете, например, какие-то дополнительные занятия или просто обращаетесь к другу, и он вам объясняет абсолютно то же самое, но просто своими словами, и вы ну, уже вот все так понимаете. да. да. Mm -hmm. вот такое происходит и в йоге, то есть нужно уметь э, объяснить это таким образом, чтобы это было доступно максимальному количеству людей, да? то есть это первая задача йога-тичера, а также здесь невозможно убрать личностный фактор, который включает в себя то, что вы объясняете это всё, как вы можете, то есть, как бы, как бы я не старалась, например, да, выше как бы головы, я тоже не прыгну, поэтому я объясняю это так, именно как доступно мне, как понятно мне. И мне же кажется, я все-таки тоже человек, да, не будем сильно возвышать. Да, то есть мне кажется, что мне так было бы понятно. И, конечно, я хочу так это передать. Ну и второй момент, который мне кажется важным для тичера, это поддержать. Вот то, что я им говорила, если человеку нужна, эта поддержка, Расскажу вам честно, что на не, э, люди не приходят на занятия для того, чтобы им объяснили, как правильно делать собаку морды вниз. Да? То есть это можно, в принципе, сделать самому, это можно сделать дома, и вы получите от этой позы не меньше э, пользы. Просто приходят, как правило, за поддержкой. Как правило, приходят э, за э, психологической поддержкой. Но почему почему скрывать это? Да, приходят чтобы их послушали про их проблемы, про их травмы, про их какие-то сложности, с которыми они сталкиваются. Потому что сложности у людей одинаковые, Но на пути йоги очень часто можно их эм, сгруппировать как бы какие-то ну, показатели, то есть можно понять, с какими сложностями человек сталкивается и как максимально быстро ему помочь это преодолеть, потому что я-то с этим уже столкнулся, я уже знаю, так давай я тебя научу, как это сделать с наименьшими потерями, с наименьшими сложностями, и как это этого получить больше пользы, чем ты получаешь, находясь дома на коврике. Я скажу, что люди, которые делают йогу дома, так же, как и я, например, это делаю, меня восхищают прежде всего. То есть я считаю, что это очень хорошо, потому Самый что человек да? уже... Это даже не дисциплина, дисциплина сюда включена, но это уже значит, что человек успешен прежде всего перед собой. То есть уже он шаг номер один он сделал. Поэтому я ему нужна меньше, как йога-тичер, чем тем людям, которым сложно сделать шаг номер один. Именно поэтому я так выделяю вот этот вот момент, именно Акцентирую на него внимание, потому что именно на этом этапе наиболее важно нам, как йога-тичерам, поддерживать, помогать, содействовать и просто быть. Быть для человека, просто быть доступным. Наверное, так. Ну это очень круто. На самом деле, да, я, мне, мне всегда тоже очень интересно это мнение. Но все равно мне кажется, что учитель нужен даже хотя бы вот ты очень верно заметила, потому что дать психологическую поддержку человеку, да. Потому что сейчас, к сожалению, сейчас уже ситуация стала исправляться, на мой взгляд. Но вот, допустим, когда я там много лет назад начинала только йога интересоваться и заниматься, помню еще это было в Москве там в федерацию йоги. Yeah. Okay и уже здесь, когда я первый раз здесь попала, у меня вообще был кли клинический шок, да, потому что ну, я пришла на какой-то, я не разбиралась какие там студии, куда-то пришла, а там, ну, люди что-то сделали, какие-то асны разбежались, да, особенно после московских практик, когда там очень были серьезные учителя, которые читали мантры, которые разговаривали, да, Тут такая жесткая самодисциплина, когда там надо было ехать на урок в 5.30 утра, вот я помню, ну, это у меня просто по-другому не получалось, то есть это, это реальный такой челлендж, да, это реальная работа, это такая многозадачная, да, и здесь вот ты приходишь, а здесь вообще тобой не интересуется, что-то люди поделали, такой фитнес лайт, вот, и мне, конечно, это очень пугало на первом этапе, но сейчас я смотрю, что здесь тоже в Америке меня очень радует тенденция, что стало все изменяться, и мне очень, мне кажется, что люди, вот, э, европейцы, да, вот мы как люди славянской культуры, нам вообще ближе, именно психологический подход. И мне кажется, именно поэтому у нас вот сейчас на территории э, и России, и Украины, а, вот именно вот эта йога, именно философское направление, оно получило намного большее развитие, чем здесь, скажем. И я даже много с индусами беседовала, они говорят, что вот, ну, русские – это просто мощь там, и, ну, то есть славяне, я имею в виду. Да? И поэтому я как-то вот это разделяешь, это мнение. Да, я полностью разделяю это мнение, потому что э, возьмите, пожалуйста, нашу классическую литературу и поймите, как, сколько у нас драмы. У нас люди привыкли, как бы, к драме, Отличный привыкли. Как пример. Да. Э, и ну, вот просто все, все, все мы прочитали этот огромный том войны и мира, и как у нас все эпично, и как у нас все или да, или нет, и, и, и Каренина, и вспомните просто все, и можно сразу понять, да, мы же воспитываемся при помощи литературы, и можно сразу понять, что драма у нас в крови, и что наши лица людей, которые ходят по Москве в будние дни по улицам и ездят в транспорте, не зря охарактеризованы таким вот выражением. Вот, мы все знаем, что это достаточно сложные люди на подъем, русские люди, на славяне, да, что это люди, которые не склонны получать удовольствие каждый день от жизни, и даже не потому, что у них жизнь хуже. Я бы не сказала, что это так, уже находясь здесь в Америке, совсем. Что жизнь абсолютно одинаковая, что здесь, что там, просто отношения к жизни совершенно разные, это правда. И я даже не знаю, с чего начать, потому что здесь я могу говорить бесконечно, это то, что мне тоже было очень интересно, вот этот контраст между йогой как фитнесом, йогой более осознанной, да, и йогой как философии здесь в Америке и у нас в Украине. Потому что я, наверное, выделю это в два пункта, чтобы было как бы понятно, да, то есть я люблю... Было понятно момент номер один это в вход... вот шаг номер один вот как вы думаете, где бы вам было проще сделать шаг номер один? приехать в 5.30 утра на йогу где поют мантры, которые вы не знаете и вам они непонятны и сидит перед вами человек, который вообще сильно отличается от вас у которого определенная прическа определенные какие-то запахи там, да, и, и так далее, и так далее, то есть человек скажем так, неискушенному это понять очень сложно, поэтому вход в систему, там просто стена стоит, да, у нас, как правило, вот в наших, в, в Украине, по крайней мере, в России, в Москве, я тоже была на занятиях, как бы, вход в систему сложный. Здесь, в Америке, вы пришли на йогу, там, как бы, вроде как и фитнес, и никто там ничего не спрашивает, и никому ничего не нужно, но а, вы уже на пути к, к соединению со своим телом, и когда вам нужно будет, и вы хотите чуть побольше об этом узнать, вообще что-то было, то вы найдете способы, как это сделать, правда, и дальше уже, а что это, а что то, а почему мантры поют, а что это значит, а почему мы дышим, а почему мы, и так далее, то есть очень-очень много всего. Поэтому я, мне ближе американский подход, я считаю, что даже если вы начали делать йогу в, не знаю, в каком-нибудь фитнес-зале, это не значит, что вы, не, что вы там и останетесь. Если вам будет близка, как бы, э, если, как бы, вам будет близка вся, вся эта, ну, как философия йоги, да, и уже такой это... глубинный ну, здесь рано говорить про философию да, то есть рано говорить еще про какую-то глубину, но вы просто тронетесь поверхности uh -huh. вот, коснетесь, и это, это будет либо вход либо вы просто отнесетесь к этому как фитнесу потому что, как, вот я называла одну из причин как я попала, да, через травму вторая причина, это как правило люди приходят через фитнес, через тихо это как бы тоже не приходит йогу и философию и в дальнейшей вашей развитие личности, типа. Поэтому мне нравится легкость, и мне нравится подход. Давайте-ка проведем вот так вот вечер. А давайте-ка я с коллегами схожу не в бар, а на йогу. Потому что у нас в, в славянских ресторанах такого нет. Такой-таких традиций да, нет. Это это вот как... да. а к, к, к этому относится. Пока. но мы бы, будем вот к этому стремиться, надо... Да, я, кстати, в принципе наверное, повлияла немного на этот процесс в своем городе, в своей стране, и вот здесь я предлагала заниматься йогой утром, договариваясь с определенными местами, да? то есть это были там, например, какие-то интересные площадки эм, возле моря, или, ну, то есть я договаривалась с владельцами таких мест для того, чтобы можно было там утром позаниматься йогой. Для начала Поначалу для, для, для людей это тоже был взрыв мозга, как так э, можно вот в баре, в котором мы вчера там возле моря, да, там какой-то клуб ночной, да, круто. то есть, ну, по сути это оно не отличается, отличается только тем, что в этом, в отличие от пляжа, в этом ночном клубе есть настил деревянный, и там можно mm -hmm. делать занятия, как бы, и утром там никого нет, и давно уже все разошлись, как бы, да, mm -hmm. и, и для всех поначалу это было таким чем-то странным. Зачем же ж, как же вообще это же это же надо мантры петь, это же надо... Нет, абсолютно это не всегда сразу надо с этого начинать. Нужно просто попробовать толком, коснуться поверхности. Если вы захотите глубже в это пойти, вы пойдете, так как это сделала я и очень много из тех, кто ходил со мной на занятия, кто приходил утром, и я называю это вдохновляющая практика. Саш, у нас осталось буквально ну, одна прошу, минута, э, уже, уже мы близимся к концу, очень жалко, потому что мы прям так включились в потоке, супер круто получается запись, мне кажется. А, буквально два, два слова, у тебя какие дальнейшие планы? Ты еще здесь останешься в Сан-Франциско или, или уже будешь сейчас возвращаться на, на Украину, куда дальше путешествовать? А, да, хороший, воп хороший вопрос, потому что дальше путешествовать – это ключевая была фраза, потому что, да, я буду здесь еще несколько месяцев. А у меня сейчас следующий курс – это по медитации здесь, в Сан-Франциско. А, и дальше я, безусловно, буду, я не буду находиться на одном месте, я буду как можно больше а, достигать людей в разных точках планеты. Я надеюсь, что попаду... Спасибо огромное. Мечты. Очень круто. Если ты еще будешь у нас тут, я надеюсь, мы сможем еще договориться о беседе, потому что ты я так здорово, зажигательно рассказываешь. Я думаю, что реально ты мотиватор здорового отношения к себе и к своей практике. Я благодарю Александру. Хочу напомнить, что у нас была сегодня в гостях Саша Синичева, Александра Синичева, йога-тичер, мотиватор здорового отношения к себе и к своей практике, и не только. Вот. И она сейчас у нас здесь в Калифорнии в и в Сан-Франциско, еще какое-то время а, останется, поэтому, друзья, если вы здесь в Баерии, то вы можете воспользоваться и прийти к Саше на занятия. Еще раз, обязательно найдите ее в Инстаграме, у нее потрясающий Инстаграм, очень круто, очень красивый и очень мотивирующий. Я благодарю Сашу за беседу, за очень интересную программу. С вами была Саша Синичева и Настя Хрущинская, и программа «Путь йоги» на радио Сангейс. Оставайтесь с нами, у нас еще сегодня очень много для вас интересного. Спасибо, Саша. Спасибо, Настя, спасибо Все большое. Счастливо, до новых встреч. До новых Пока. встреч.